А колесикой мышки можно? Видимо, нет. Как я буду решать, приближаю я или отдаляю? Пока я не понял. Зачем в резиденты вылез снайперская винтовка? Игра не работает? Ну, блядь, ну ебаная хуйня ебучая. Почему не могу поставить свою настройку? И что делать? Тогда бег-шифт придется делать. Ну, пиздец. На шифте бегать. На рахиточах. Могу поставить end. Окей, могу на end бегать. Тоже не очень удобно. Ладно, давайте на shift. да блокировать, я не знаю, блокировать page down. Не ставится. What? What? Что происходит? Окей, ну... Блядь, что происходит? Первый босс, как обычно, сложный. Не ставится клавиши, я не знаю, что делать. Я ставлю клавишу но не ставится. Блядь, что я могу поделать? Я тут при чем? А -а -а. Блокировать, блять. Что такое блокировать? Блокировать. Ну, что я должен блокировать, если клавиши не дают ставить? Четверка. Бег shift, сесть стать, control, разворот. Что такое разворот? Открыть карту, документы, хоум. Кнопки, ебаные, не работают. Дадите нахуй, блять. Почему ему поставить кнопку? У меня кнопки не, не, не дают ставить. Но ебаная, говно тупое, сука. Как отменить клавишу, блять? Пидорасы, ебаные твари, ебаные, Пиздец. Твари, ебаные, блять, тупые. Ну и хули клавиши не ставятся, блять. Что я должен делать, сука? Ни одна клавиша не ставится. Home, Page Up, Page Down, ничего не ставится. Как я играть должен, твари, ебаные, блядь. Блять, да как? Что я могу сделать? Ничего не ставится, ни одна клавиша не ставится, литорали вот Tab? вот так то лучше настройки победили о фай с позором ну блять но ну, ебаные дауны что я могу поделать почему разрабы такие дауны сука почему ну почему такие ебаные тупые дауны? Ну почему, блядь? Почему нельзя поставить клавиши, которые я хочу 2021 год? Вы что, твари совсем тупые? ебаные тупые твари, вы что вообще, блядь? Или что? Что с вами? Почему не могу поставить клавиши, которые я хочу поставить? Как я играть должен, если я не могу поставить управление? Ебанутые, блядь. Жопа горит нереально с такого. Что это такое? Снаряжение с группировкой? Я не знаю. Надо зажимать? Это пиздец, я уже сгорел и мне стало жарко. Окей, okay, я не понимаю, что здесь. Снаряжение вращать. Снаряжение переместить. Куда, блядь, переместить? Что? Сгруппировать предметы? Как? Что, блять? Что, что имеется в виду? Ладно, пусть будет. Сменить... За что, сука? Сменить. Уже видно, что разрабы дебилы. То есть, ну, я не могу настройки поставить. Ну, кстати, на самом деле это показатель часто. Когда заходишь вот в управление в игре, если все хуево, то игра будет хуевая, скорее всего. Если все хорошо, то игра будет, скорее всего, хорошая. Логично. Окей, окей. Попробуем поиграть. И все, оно сохранилось хоть или оно сейчас отменится? Вроде сохранилось. Бля, ну, блокировать это вообще неудобно. Как я буду блокировать? Блокировать 4. Почему нельзя человеческую кнопку поставить, наблокировать? У меня end занят или нет? У меня end не занят, maybe end поставить. Почему? Оно, короче, разрешает поставить end и insert, а uh, delayed, page down, page up Далее, и home включил, запрещает. Папзану, решетка, не короче, среди шести этих кнопок, которые я всегда использую во всех играх, insert, home, page up, page down, end и delayed, только две работают, insert и end. Остальные нельзя использовать, ну, блядь, ёбаные дауны, сука.